Всем привет! Продолжаем исследовать Колобод. Мы уже прошли все упражнения, и вот э, осталось познакомиться с миссиями. Но как я вижу, здесь одна миссия, хотя в э, директории, э, куда установлена игра, э, Присутствует не одна миссия, то есть, судя по файлам, но я так понимаю, когда я эту миссию пройду, то откроется Вот. Ну, давайте попробуем. Так, и у нас первая миссия «Покидая землю». И, и миссии на этой планете «Снаряжение». Приготовьтесь к началу самого захватывающего приключения. Ну, давайте начнем, посмотрим... Что там надо делать? Итак, итак, итак. Вот у нас этот этот астронавт, космонавт Дорога кем-то построена, дальше ехать нельзя. Туда радар есть. И отчет а что этот завод бота Ага. И есть у нас есть у нас тренировочный бот. Ну, хорошо, хорошо, а, а что он не выбирается? А чё... Ладно, нажмем F1. Итак, э -э мы рады сообщить вам, что вы были выбраны, это понятно. Ваши психи... психи... Че чесике, вот так вот. Данные были признаны пригодными... А ваши способности... Ну, дык, блин, конечно же, только я мог полететь. Кто еще? Так, из Центра управления Хьюстона. Как вам известно, Земле грозит большой катаклизм, который разразится из-за все увеличивающей гуся загрязнения атмосферы. Так, моя миссия состоит из исследования ближайших галактик в надежде найти планету, которая может оказаться подходящей для людей и сможет стать приютом для всего человечества. Выполнять миссию вы будете в одиночку, но на вашем космическом корабле будет несколько ботов, которые могут вам пригодиться. Восемь месяцев назад экспедиция, полностью состоящая, состоящая из роботов, была отправлена в космос с той же целью, что и вы. На своем пути они встретили много преград, часто они приземлялись на планетах, не подходящих для колонизации. А временами даже встречали отпор местных жителей. Очень недавно с ними была потеряна всяческая связь. Итак, ладно, первоочередное очередное задание. В пустыне Невада началась активная подготовка вашей миссии. Боты устанавливают космические станции, которые рассчитаны на удовлетворение всех ваших потребностей. Мне Wi-Fi нужен, интересно, не удовлетворят меня? Так, для того, чтобы вы ознакомились со своим скафандром, мы разработали несколько тренировок. Во, во время первой тренировки вы должны найти комплект жизнеобеспечения, в состав которого входят все инструменты, позволяющие вам выжить в холодном пространстве открытого космоса. Его легко найти, так как он состоит из оранжевого и синего бачка. Чё, и все мне сейчас надо бегать и искать крутая миссия ну ладно как его найти радар радар выбрать не могу что-то я ничего выбрать не могу я могу только что-то взять то есть мне надо найти какой-то бачок синий зачем его искать его нельзя было рядом положить блин тут туман я... Опа-ча! Смотрите, кто-то едет. эй эй эй Колесный стрелок. А, я так понимаю, он патрулирует. Ух ты! Какое-то здание. Центр управления. А, я так понимаю, это типа я в этом. Блин. В, в пустыне, в Неваде. Готовлюсь... Готовлюсь к миссиям, Да. О, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, стой, блин. Вот он этот. Вы нашли рабочий объект. Отлично, миссия выполнена. Офигеть, это, это миссия. Да, действительно, здесь миссии будут добавляться. И судя по, по файлам, как я сказал, я увидел, тут не одна миссия, поэтому должно быть, наверное, интересно. Ну, стройка. Давайте начнем стройку. F1 Так, подойдите вплотную к титановому слитку Постройте исследовательский центр Заметьте, что только вы можете строить здание Эту работу боты вместо вас выполнить не могут Используя второй титановый слиток Постройте фабрику ботов М -м, Титановый слиток, хорошо Куда его бросили? Давай о, смотрите, у него тут построить научно-исследовательский центр и построить завод ботов. Титан слишком далеко. Хорошо. Ай Яй, -яй. О, -о, -о, о, давайте посмотрим, что там за эти. Здорово. Хьюстон, центр управления. Ладно, идем дальше. Так, вот это, я так понимаю, титановый Так, хорошо, блин. Так, что у нас здесь? Показывать плоскую землю. Ага. Выстренить флаг, удалить флаг. Э -э взять. Взял, что дальше? Теперь надо мне построить э -э исследовательский центр. Вот это он, да? Уже что-то несу. Блин, а как мне построить? Ладно, давайте я брошу. И построю. Ага. Я нажал построить. Подошел к китановому слитку. Нажал построить. И вот так вот получается исследовательский центр. Не, ну а что? Всякие технологии космические. Так, наверное, в будущем и будет. Подошел к какому-то куску камня. Такой выбрал в телефоне, что построить. И, и построил. Так, и подойдем сюда и построим завод ботов. Ну, нормально. Завод ботов и исследовательский центр построились. Классно он, исследовательский центр. Блин, миссия выполнена. Ну ладно, раз такие правила, то что делать? Надо играть. Так, дальше. Снарядите свой корабль и приготовьтесь ко взлету. О, это уже интересно. Наверное, сейчас опять надо найти где-то корабль этот. А не, вот он. Ага, вон оно как. То есть едет с большой такой... этот носитель космических кораблей а где же вот эти там сбоку такие штуки которые держат корабль вот это есть корабль ладно нажмите f1 нажимаю Запустите исследовательский центр, используя одну из зеленых энергетических батареек. Щелкните на кнопке «Следовательская программа гусеничного бота». Фу, блин, ладно, нет батареи. Ну, хорошо, я понял. Надо взять... Так, нажимаю кнопку «Home», и это я выбираю этого космонавта. Так, подходим к батарее, берем ее... И я так понимаю, надо отнести, блин, надо отнести вот сюда, бросить. Все. Так. И нажать вот эту кнопку, да? Че... А чё? А, мне вот вот эту. Начать исследование программы для гусеничного бота. Хорошо. Дальше. Разместите титановый слиток в центре фабрики боты. Постройте гусеничный сборщик. Блин, надо... Пойдем. Ага, вот два титановых с -с -с слитка. Блин, надо привыкнуть к этому управлению еще. Окей, так, взять, взять это Е. Никак нечего. Есть чего Занести надо сюда. Обросить. А Тоже я. Хорошо. И завод ботов. Колесного сборщика гусеничного. А мне какого надо? Гусь, гусеничного. Также. И постройте гусеничный сборщик. Ну хорошо. Пока мы только носим ничего не программируем так сейчас должен построиться интересно этот наедет на меня давай, давай давай нет красавчик объезжает куда так доступен новый бот хорошо что дальше дальше запустите и управляю по радио гусеничным сборщиком вы видите его на вершину Горы, обращенные на юго-запад. <свят> <свят> Батарею, что спереди? спереди? Куда его вывести? Где эта гора? Где юго-запад? Где солнце? Вот это, наверное, гора. Да, блин, что вы тут ездите? Юга, ну, судя по всему, это что у нас? Север, юг, запад. А, ну да, значит, на вот эту вот гору. Черный ящик. Там какой-то черный... Окей. Значит, нам надо этот сборщик вывести, так? Так. Значит, походу, надо запрограммировать. А, у него батареи еще нет, точно. Да блин. Так, запустите. Выйдите на вершину горы. Хорошо, давайте побырикуем. Нет батареи, понятно. Этот завод мог бы уже делать сразу с батареей. Ничего сложного я в этом не вижу Давай, давай, давай Е yeah. Так, зарядили Теперь отходим э -э -э, Теперь отходим А, таким можно управлять Вот так, смотрите, я нажимаю кнопки И управляю Ну, поехали Так, давайте напишем ему программу move. Ух ты, новый. А, да. Новый. Move. И давайте ему move20. Функция уже существует. Блин, вот так вот, move. И поехал. Так, а мне надо. Мне надо. Отнесите черный ящик на борт. А, туда тоже идти. Окей. Ошибка движения. Какая ошибка? -мо, он сползает. Эй, -э -э, двигайся, двигайся. Двигайся, двигайся. Так, а мне надо вот этот, походу, черный ящик взять и отнести его куда-то. Попробуем э, этому боту сказать, чтобы он взял и отвез. А это что-то не может залезть. Я понял, значит, это надо сделать... Этим ботом. Окей. И как этот черный ящик найти? Есть ли тут какая-то функция? <coughs> Хотя я могу так подъехать. Подъехал. Беру. По идее, можно же найти... Найти этот... Найти космический корабль. Объект Space Ship. Окей. Okay. Так, язык. Как там искать надо? Я уже не помню. Радар, да? Радар. Ищет. Окей. Okay. Значит, и воспользуемся GoTo. Так, нам нужно найти. Нам нужно найти. Uh, space ship давайте оба джект и дальше и равно радар space ship. щип нету такого космический корабль space space space ship с большой буквы я понял вот есть такой корабль хорошо нашли и дальше скажем боту go to uh, item position вот так вот. правильно правильно поехали Давай, нормально. Он едет. Теперь нам надо этого отнести, отвезти туда. То есть идти за ботом. У бота скоро батарея сядет. Ну-ну-ну, едь-едь-едь. Так, ну я так смотрю, не запрограммированы. Если он столкнулся, он едет назад назад и объезжай. Так, вот он принес космическому кораблю наш этот черный ящик. Теперь его положим. Положили. Нажмем F1. Что дальше? Не забудьте захватить с собой на сборщика Заберитесь во внутрь, выберите и взлетайте. И как мне во внутрь забраться? Где тут вход? Ага, я так. Я понял. А вон мне дается 4 слитка. Бат, 4 батареи. Э, кстати. Блин, нет давайте я еще нанесу сюда батарей. Потому что, я так понимаю, сейчас отправиться... Я сейчас залезу в этот корабль. И он полетит Поэтому я Наверное сейчас нанесу сюда Этих ресурсов которые есть И надеюсь они со мной захватятся Ну со мной полетят Так давайте я за батареей сбегаю Так нажму на паузу Сейчас это все перенесу И так я перенес еще две батареи И один титановый слиток там написано, было в справке, что выбрать космический корабль, выбрал... И, а, вот. И вот взлететь, чтобы закончить миссию. А тут, смотрите, тут еще гусеничный сборщик и есть колесный сборщик. Блин, а колесный что стоит? Давайте колесный тоже, кстати, возьмем. Проще ж будет, меньше строить надо. Вот. Ладно, выбираю космический корабль, нажимаю взлететь. Отлично, миссия выполнена. Офигеть, это ни кресел, ни телевизора нет. В каком-то, блин, бараке буду лететь. Ну и полетела эти сопла зачем. Ладно, улетел. Я так понимаю, улетел я на какую-то планету. И сейчас... О! Открылась миссия 2. На Луне. Разработайте летающих ботов, чтобы они чтобы получить доступ к полезным ископаемым на поверхности луны ну хорошо давайте начнем начать итак первая миссия летим на луну летим не любил сюда эти заставки и пропустить их особо не пропустишь что это о! Теперь я на Луне. Ну, давайте F1. Итак, соберите 4 куска титановой руды. Так, создать оборудование. Так, перед тем, как продвигаться дальше, вы должны постоянно просматривать сводку, полученную со, спут... сводку, полученную со спутника. О, спутниковый отчет есть. Программы переданы. Ниже приведен текст программы, написан нашими инженерами. Она позволяет вам переключать энергетические батарейки. Заряженные батарейки необходимо разместить на земле около бота, чтобы запустить программу. Выберите программу Switch Cell из списка программ, доступных для бота, в левом нижнем углу и щелкните. Ну понятно. Так и что это? Взять, бросить. Взять у бота, бросить. Ладно, это у нас сообщение со спутника. Температура. Титановая руда немного, урановой руды нет. Источника нет, нет, нет, нет. Инструкции из Хьюстона, хорошо. <с aerosol> так, колесный сборщик. Вот у него вот эта программа. Так, но нам надо найти титановую руду. Ну, давайте... Для того, чтобы новых... необходимо новое исследование. это следует также отремонтирует реактивный двигатель в вашем персонале. Постройте летающего сборщика и соберите 4 куска титановой руды. А при необходимости до того, как вы можете... Ладно, нам надо... <кхм> исследовательская программа так так дальше дальше нам надо от а, блин я же еще одного сборщика брал с собой еще одну батарею даже две, и еще один кусок руды не прилетел это со мной ладно так давайте этого возьмем сейчас по Бырику. отвезем и построим исследовательский центр так отъезжай нажимаем кнопку home и идем так нам надо построить исследовательский центр титанцы как это далеко Далеко. Стоял же перед ним прям. Так, а этому пока можно написать программку. Так, так. Которая найдет титановый слиток. Давайте ее сразу и назовем. Блин, этот перевод тут не кстати. Find Titanium. Так, дальше. Запомним... Запомним наши координаты. Так, где где тут справка? F2, наверное. Ну, давайте, так классно. <coughs> ага, point. Так, запомним наши текущие координаты. Вот point pos равно position position. Дальше надо найти титаниум or. Так, object титаниум равно радар титаниум ор нет не так как там эти ресурсы наверное категории объектов которые могут быть найдены и так где тут Титаниум с большой буквы хорошо. Так, сейчас найдем этот титан. Возьмем его. М -м -м, дальше. Go to t. Позиция. Дальше. Э -э приехали. Дальше. Грабба. Э -э дальше. Дальше. Дальше go to сохраненную позицию, поз вот и дроп бросим и отъедем назад минус 3 так давай е здание построено э Ай-яй-яй, -ай -ай -ай -ай. где я? вот он я так, сейчас этот а куда он поехал? О, о. а это что? Это не не не титаниум ор. А это уже титан. Блин. Он мне сейчас привезет. Не, не не не не. Стоп, стоп, стоп. Мы лоханулись, мы лоханулись. Надо не титаниум ор, а просто титаниум. Вот. Давай. О, смотрите, это типа эти приземлились. Ну, которые там на, на Луну летали американцы. Вроде бы. Надо сбегать туда, может там какие-то нищечки они оставили. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Давайте приедем сюда, потому что мы запоминаем позицию, откуда мы стартуем, чтобы он сейчас привез на это место. Это Титан. Во. А теперь запустим. Все. Сейчас он поедет. Привезет Титан. Поедет, возьмет. И привезет его туда же. Так. Давай. Разворачивайся. И едь. А я сейчас это подхвачу. И построю. Нет батареи. Ошибка движения. Какая движение? Куда движение? Так. Давайте напишем программу, которая... Найдет батарею. Давайте. Fine cell. Вот так вот. Окей. Okay. и скопирую я, наверное, из этой. Не копию. Так, изменить выбранную, да нам надо найти найти так давайте перейдем еще к радару а, где тут объекты эти которые можно найти которые даже могут быть найдены и нам надо это здание роботы а, флаги там просто по моему цел, да, power cell <coughs> так мы найдем power cell, cell. так power Найти. Дальше. Пойдем возьмем. Далее, далее, далее. Наверное, вот это нам не надо. Как это здание называется? Научно-исследовательский центр. Давайте его глянем вот здесь. Научно-исследовательский центр. Где он здесь? Research-центр, походу так это мы взяли батарею дальше поз равно радар вот найдем этот центр поедем к нему и сбросим батарею и отъедем на 3 метра надеюсь батарею он правильно сбросит неверный тип А, ага, я понял. <coughs> а, ну, хорошо, давайте пост, пост нам не, не надо. А, это будет Т. А здесь точка T. Точка так. Ну, давай, давай, найди батарейку, возьми ее и привези. А мне, а мне пока надо построить Построить этот завод. Место занято. Вот тормоз. Нечего взять. Ну как нечего взять? Ну развернись. Окей. Так, бросим сюда и построим завод Ботова. Чего наш этот сборщик тупит? Мест... Ну что значит место занято? А, вон он взял. Он почему-то не захотел ехать обратно. Место занято, написал. Ну ладно, в ручном режиме. Так, батареи поставили. И наша задача исследовать летающего бота. Хорошо, дальше мы построим так find titanium давайте я этого вы можете летать с помощью клавиш shift и Ctrl. но ну, я так понимаю это этим сборщиком так так давайте я вот так вот вот так вот вот так вот поставлю его и сейчас запустим программу найти найти вот этот привести этот титан А не, я могу этим летать с собой. Вот, я нажимаю Shift. Взлетел. Контроль вниз. Хорошо. Во, привез он. И нам надо построить летающего сборщика. Хорошо. А ты пока, дружочек, поедь еще и привези мне... ...кусок титана. Ну, в принципе, вот так вот, шаг за шагом мы, у нас получается программировать и управлять э, этими этими ботами. Так. Вот он положил. Где, а где этот кусок? Блин. Он, он его положил прям этому. Взять или бросить? Нечего взять. Shift. Угу. Давайте этому надо же батарею еще принести. Свич сел. Давайте попробуем. Оо, что ты сделал? Что он делает? Ну, давай можно наоборот. Он меняет батареи местами. Я понял. Но, это, но эта батарея почти севшая. Ладно, давайте я ее, наверное, отве... поеду, поеду, поеду сюда и выполню эту программу здесь. Посмотрим, что будет. Давайте я запущу. Так, вот он нашел батарею сейчас он вытянет свою батарею положит ее а как он работает без батареи вот сейчас и поставил батарею хорошо и теперь теперь ну теперь я это в следующий раз сделаю. надо будет написать программу которая найдет батарею дальше дальше дальше найдет этого этого летающего сборщика вот он и поменяет ему батарею так что нам надо нам нам надо построить летающая сборка и собрать 4 куска танговой роды вот так про батареи или запустить которую? при ну батареи тут не, за... не заряжаются я так понимаю так так behind front Cell. Понятно. Ну, на сегодня все в следующем видео мы продолжим исследовать луну вот а пока а пока все что мы увидели увидели то что в принципе можно сборщиками управлять вручную а вот а можно ими управлять и не вручную то есть, с помощью программ и увидели что есть исследовательский центр а вот, я так понимаю, это тоже что-то здесь откроется. В будущем мы можем исследовать. Мы можем строить и строить немало э, ботов. Вот, судя по этим ячейкам. Пока у нас доступны три бота. Вот, вот-вот. <coughs> ну, а строить, строить мы тоже можем не, не два и не три здания. Судя по всем этим ячейкам, здесь. Ну, наверное, как минимум, сколько, два, три, 4, 5, шесть, ну, семь, восемь, наверное, девять зданий есть. Вот, поэтому все у нас впереди. Поэтому подписываемся, комментируем, ставим лайки, делимся, ну, и все такое. И до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем пока.